Всем доброго дня! На сегодня я вам покажу опять, что можно сделать с индикаторами самых различных конфигураций и целенаправленности. Я уже пару выпусков делал и год назад, и два назад по индикаторам, но все меняется, все что-то совершенствуется. Вы уже неоднократно видели вот такие варианты у меня. Вот еще. Интересный вариант сделал. Значит, для чего это все нужно? Дело в том, что я уже неоднократно вам и про древние технологии рассказывал, и про то, что надо оставить сторону осциллограф, а смотреть совершенно другими глазами и другими методами на вихревую энергию, так как она видится только тогда, когда мы применяем совершенно другой вид Индикация. и еще по поводу того что когда-то я вам тестировал мне присылали комплект от биолиса такую огромную коробку и в ней был индикатор вот такой вот сделанный из витой пары меня это очень возмутило тогда как я вам рассказывал ну, а вы знаете, что у меня индикаторов всяких разных, сколько лет я занимаюсь этим, очень много. Вот такие виды индикаторов, вот это с большой чувствительностью это меньше, но вот все это для обычных энергий, которые излучаются торами или плоскими торами, как бы в паразитном виде. А вот эти уже чисто для статического режима. То есть именно ту энергию, которая необходима. Поэтому, так как все равно необходимы и такие индикаторы, и такие. Вот я, например, еще больше года назад тоже сделал вот такой индикатор. Вы, наверное, знаете, многие из вас, что это обычная RFID-метка. Вот, программируется вот таким устройством. Ну, это с Алиэкспресса я еще пару лет назад, даже больше, где-то как-то заказал. Хотел на Ардуино кое-что сделать. Ну, так все и валяется. И вот из них можно сделать, в общем-то, довольно компактные, очень миниатюрные, довольно-таки надежные. И даже вот можно носить с собой на ключах прямо индикаторы. Как это делать, я вам подробно сейчас расскажу как и про эти индикаторы, так и про эти индикаторы. А все по этому выпуску у меня будет две части. Вот одна часть техническая. Я вам покажу, как рационально сделать, как разобраться с этими светодиодами бескорпусными, как их правильно, нормально паять. Один из методик. Конечно, вы можете по-любому, по-своему все делать, но я вам покажу такую оптимальную методику. Вот. Можно, конечно, как и раньше делать на вот этих лентах, вырезать и сюда их запаивать. Но я, вот, например, предпочитаю и вам рекомендую все-таки вот такие варианты. Именно спаивая бескорпусные светодиоды вместе в матрицу, они гораздо более компактные получаются и более информативные. Так как, когда вот эти светодиоды раздельно, они не так заметны для восприятия а вот когда вместе они очень хорошо вместе показывают состояние окружающей среды поэтому я решил вам вот это показать как это можно сделать значит обычные рфит которые на 125 килогерц есть на 356 ну 36 мегагерца они не годятся это вот такой вариант Вы можете посмотреть, что разница между этим и этим в том, что вот здесь катушка намотана гораздо более тонким проводом, чем вот здесь. Здесь 0,15-0,18 мм провод, 13 витков. Это вот все можете вы сейчас видеть на скринах, которые я вам сейчас подкидываю. Вот здесь вот 13 витков одного слоя на 3,56 МГц. Поэтому этого очень мало для того, чтобы сделать из него индикатор. Так что не ошибитесь, вы можете именно как раз заказать, взять вот эти. Я вам потом накидаю ссылок на Алиэкспресс, как это можно все заказать, какие оптимальные цены. В общем, получается, что на Алиэкспрессе всего-навсего 10 штук стоит менее 2 долларов. А 100 штук, вообще там где-то 13-14 долларов. То есть, если вы там это делаете массово, то можете 100 штук взять всего за 13 долларов и вот наделать вот таких вот миниатюрнейших индикаторов. Как они светятся, я все покажу. И как, конечно, делать, я все покажу. Значит, всего навсего что надо сделать. Скрыть эту перфит-метку, снять с нее эту крышечку. Конечно, она здесь очень хорошо здесь... Вставлено, поэтому вытащить так просто не удастся. Значит, как это можно сделать? Один из вариантов, ну, есть несколько вариантов, как можно сделать, но самый оптимальный, опять же, как для меня. Вот я считаю так. Берете вот, у вас есть перфект метка. Что вы делаете? Вот берете там 5, 10, 100 штук, сколько вам нужно. Берете кастрюльку, нагреваете воду, 90-95 градусов Не обязательно до кипения доводить И перед тем как Их туда окунуть Надо обязательно выключить Не надо чтобы они кипели Положить туда на минут 5 Пока чтобы они прогрелись Пластик становится мягким Он довольно таки термоустойчив Поэтому надо время чтобы он размягчился Берем вот то ли отвертку То ли какое-нибудь вот что-то приспособление Вставляем вот сюда и здесь, так как вы вытаскиваете из горячей воды, но горячая, здесь какую-нибудь прокладку, чтобы палец не прожечь. И нажимаете вот так вот. Сейчас оно холодное, поэтому жесткое. А когда будет мягкая, вот когда вы так сделаете, вот эта крышечка, она приподымется и буквально вот полмиллиметра где-то там появится зазор. Вот надо будет что-то очень тонкое в виде скальпеля, ну или что-нибудь подобное, туда просунуть в этот зазорчик и приподнять. Но может быть возникнуть проблема в чем, что не больше 2 миллиметров, так как если вы больше 2 миллиметров туда вставите лезвие, то можете повредить намотку. Поэтому всего на 2 миллиметра туда вставляем. И эта крышечка просто-напросто отстреливается. Это вы быстро очень научитесь, и все будет аккуратно и красиво. Потом уже, когда сделаете, вот берете и щелк-щелк, и защелкнули. И все получается достаточно надежно. Значит, когда мы вскрыли, мы видим вот такое. Стоит чип. Вот я вытащил один из них. Чип имеет две площадки контактные, залуженные. Значит, обычно здесь ляпают в прямом смысле этого слова. Вы какой не откроете, везде будет по-разному. Компаут, который закрепляет и вот сам, саму эту катушечку и сам чип. Чтобы он тут не дергался, не двигался. Ну и герметизирует таким образом. Вот видите, все разное. Вероятнее всего, что вот эти контакты будут покрыты этим компаудом. Поэтому паяльником надо его немножко разрыхлить. Он разрыхляется. Добраться до контактных площадок. До припоя. И этот припой... Желательно слегка залудить, потому что он твердоплавкий, вот здесь припой. И когда вы будете паять уже вот такие готовые матрицы, может так, если у вас будет достаточно толстый провод, хотя я рекомендую потоньше проводом, где-то 0,15-0,2 мм делать вот эти вот выводы, припаивать. Это я вам потом все расскажу. И чтобы у вас не прогрелся этот провод и, соответственно, здесь вот не отщелкнулись светодиоды, поэтому заполняете вот эти площадочки чуть-чуть буквально легкоплавким припоем. Да, используйте, конечно, только легкоплавки припои типа POS-61. Вот у меня тут куча с Китая в свое время, то, что я когда-то заказывал. Вот бобины пооставались, вот на них МГТФ накручиваем остатки. Вот берете нормальный только припой, потому что есть припои такие, которые не очень хорошие, но это уже сами ищите. Припавите площадочки, пропаиваете, и потом вот буквально вот эту матрицу сюда положили и запаяли свободненько. Все, все, что надо сделать. То есть берете r которая стоит где-то грубо около 0,15 Доллара, то есть 15 центов. Берете целую пачку. Берете вот такие светодиодики, которые стоят примерно в ленте 100 штук. Где-то около цента. То есть доллар-полтора, даже меньше есть. Такие ленты продаются. Такие, конечно, уже не надо. Вот выбираете. Сейчас я вам покажу, как паять их так, чтобы было удобно. Потом их использовать и вот делать вот такие матрицы. И все. У вас буквально, если даже вот и брать по 100 штук, то 0,13 доллара, 0,15 вместе со светодиодами у вас получается. Вот так вот берете, защелкиваете и все. У вас готовый индикатор, которым можно пользоваться. Правда, радиус действия у него не очень большой, но, по крайней мере, примерно такой же как вот делают обычные индикаторы и, и гораздо чувствительнее чем вот на таком подобии страшном а главное можно по нем хоть ходить ничего с ними случится на ключики прицепили и занимаетесь значит еще раз заострю внимание что вот здесь всего 13 витков в один слой поэтому нам никак это не годится я просто имею в виду, чтобы вы не накололись на 3,56 МГц, не купили. Вот здесь получается, вот опять же скрины показываю вам, здесь примерно где-то около 30 витков и почти 20 слоев. То есть 550-600 витков. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить светодиоды как индикаторами. Вот у меня, например, вот здесь вот. Где-то витков 70 намотано, но здесь диаметр большой. А вот на этом, ну опять же здесь феррит, где-то 150 витков должно было быть. Я уже не помню точно, потому что несколько лет назад паял и все это делал. Где-то 150 витков, но опять же из-за феррита. А так как у нас голая обмоточка, то где-то 550-600 это вполне достаточно, чтобы обеспечить. Причем провод здесь 0,05, если даже не тоньше, вероятнее всего даже может 0,04. Теперь как нам можно оптимально забоять светодиоды, чтобы их не повредить, и чтобы все аккуратно, быстро их напаять вот такими матрицами. Значит, что нам необходимо будет? Конечно, нужен будет паяльник, но с ограниченными температурными делами. То есть, вот у меня, например, вот этот паяльник, сейчас он нагреет на 310 градусов. 300-310 градусов. Если вы берете легкоплавки припой, это самое будет оптимальное. То есть, довольно-таки будет аккуратная пайка. Вот, подойдут такие паяльники, вот дешевые паяльники с Алиэкспресса. Тоже вам ссылку кину, они несколько долларов стоят буквально, тут тоже можете выставить. Вот, такие более дорогие модели цифровой индикации. Да всякие разные. Ну, конечно, вот не берите вот такой с таким огромным жалом. Даже вот этот паяльник, но с таким жалом не годится. Надо, конечно, поменять его на тоненькие Вот, ну, вот как здесь, как я вам показывал. Именно жало обязательно должно быть тонкое и не больше 300-310 градусов. Дальше понадобится, если вы собираетесь вот такие матрицы делать, я обычно на эти матрицы, если можно глянуть точнее, здесь я беру тонкий провод, напаиваю на концы, вот 0.15-0.20, вот берется просто, залуживается медный провод, любой голый, с какого-то провода. Если делаю индикаторы, вот когда мне надо на, вот сюда, например, как у меня на посохе или вот как здесь вот индикатор внутри, я там делаю такие длинные проводнички, то обычно на второпласте тонком. Тоненький второпластовый МГТФ провод. Он достаточно гибкий и тоненький. Не надо сюда толстого ничего, потому что все очень хрупко. Если вы будете проводники толстые сюда запаивать, во-первых, вы перегреете сами матрицы, и он чуть что быстрее сломается сам светодиод, чем прогнете, например, толстый провод. Значит, что можно сделать с этим? В первую очередь для того, чтобы все было нормально, вот, например, я вот специально подбирал вот и все вот эти светодиоды, я подбирал по параметрам, отбирал их. То есть, вот сейчас я просто их положил, да, а вот чтобы они сходились, дело в том, что проблема в чем. Вот я вам сейчас покажу на этих светодиодах, на матрице. Я вам уже говорил когда-то, что надо их, вот эту матрицу так просвечивать на очень малом токе, чтобы они еле-еле светились. Чуть позже покажу. Вот, и потом и видно, вот они по тройкам идут. То, что на 12 вольт. Почему я использую здесь по 3? Здесь без разницы. Можно 2, можно 3, можно 4. Туда и сюда. Вот. Как у меня здесь вариант есть на 6. Это особого значения не имеет. Просто привычка уже. Тут по 3 на 12 вольт как-то привычнее. Можете и по одному делать. Вот у меня тут тоже 3. А где-то есть варианты. Ну, вот этот вариант. Видите, еще на полоске. И вот надо тоже выбрать вот эти светодиоды, чтобы они по яркости были одинаковые. Потому что если вы в матрицу, вот сделаете матрицу, вот по три штуки, и если посмотрите, если просто сделаете, то у вас обязательно попадутся из десятков, 1, 2, а то и 3, даже больше, которые будут светить неравномерно. И вот у меня есть, я тут как-то вот тоже без этого, без отбора, мне надо было быстро это сделать. И я вот запаял, поленился. И вот мне, например, на этом заметно будет. Я тоже как покажу, но во второй серии. Вот на этих нормально все, индикаторы, я здесь все отсортировал. А вот именно на этом у меня есть неравномерные матрицы, которые в зависимости от того, как я вот что-то какую-то чуть-чуть на особенно на малых токах, когда вот совсем, когда они ярко светят, проблем нету. Но когда вот это вот именно вот начинает засвечивать, вот когда микроамперы идут буквально там, ну, буквально чуть-чуть энергии вы схватываете, очень заметно, это очень мешает восприятию. Поэтому желательно вот эти светодиоды все перед этим проверить как. Ну, конечно, у кого есть вот такие приборчики, которые замеряют светодиоды, и прямо на них падение напряжения замеряется, или вот как вот более совершенный вот этот, я вам покажу, к примеру. Вот, нажимаем. Вот он его проверяет и выдает. 2,67 вольта. Следующий смотрим. 268, ну, подойдет. 268, подойдет. Дело в том, что у меня эти светодиоды, они все с разных серий. 269, еще подойдет. А даже в одной партии оно может быть, разброс довольно-таки большой, при вот, 2.71 уже не подойдет. Но вот в чем еще дело? Вот проблема немножко состоит в том, что в зависимости от того, как вы хорошо зажмете, ну или как попали на контакт, так как окислен контакт, 2.73, нет, этот сюда не подойдет. 269, вот, и вот так набираете, и потом еще раз, еще раз проверяете, обязательно еще раз, потому что можете не заметить какой-то момент, вот я же говорю, что контакт будет не очень надежен, или как-то еще, и вот вы можете все-таки пропустить момент этот. Но вот такая сортировка, она дает вот 270, уже нежелательно, значит его в сторону. Или его тоже, вот, где набираете, если наберется 2,70 или 2,72, значит, набираете их вместе. Вот, 2,70. Но они должны быть, вот, если эти 2,68, 2,69, вот, 3 и 3 должны быть и там, и там такие же. Потому что, опять же, если будет там 2,70, а там 2,68, или 2,72, тем более, с одной стороны, а с другой стороны будет 272, то уже будет разница. И вот так вот подбираете это все. Ну, если таких приборов нету, простейший случай, просто берете резистор какой-нибудь на 2-5 кОм. Ну, какие-то щупы тоже надо, какие-то контактики все-таки надо сделать, они бесконтактные. Вот их как-то надо найти, чтобы вам сделать. Или от тестера. И просто... На тестере на контакты подаете напряжение какое-то и под, вот прямо на светодиоды смотрите. И смотрите падение напряжения на тестере. И все, и уже по этому падению напряжения, соответственно, замеряете и смотрите, подойдет, не подойдет вам. Но там уже полярность, потому что если вот на этом приборе, видите, он без разницы мне полярность, в какую сторону, он все равно его засветит, проверит. Вот, это предварительно диагностика. Все, мы отобрали на Теперь, как же их паять, чтобы вот все было нормально. Берем оптимально, вот как мой вариант, берем двухстороннюю скотч. Режем вот такой вот примерно кусочек. И наклеиваем на какую-то поверхность, ну вот желательно, такой какой-то коврик. Убираем слой защитный, конечно. И эти светодиоды все переворачиваем вот эти я в сторону и смотрим вот здесь вот по самим светодиодам видно что вот эта площадочка она или левее или правее делаем Вот, например, у нас площадка вот здесь, да? Конечно, желательно иметь пинцет хороший. Типа такого, но не обязательно. И вот складываем. Три штучки нам надо. Вторую партию складываем рядом, но в другую сторону. Делаем это плотненько. И желательно сразу, потому что вот если на ленту липкую вы не положите правильно сразу, потом будет тяжеловато сместить. Ну а теперь смотрим. Вот у нас эти смотрят в одну сторону, а тут я положил неправильно. Вот это я специально сделал. Чтобы было веселее. Видите, вот немножко сложновато, но все это делается. Значит, обязательно эти в эту сторону, эти пошли в эту сторону. Можете помогать. Вот немножко прижимаете их для надежности, хотя уже достаточно. Дальше можно по две, например, класть, если вам так надо, именно по две. Вот это в одну сторону, это в другую сторону. Вот, и можете так укладывать все прямо по порядку. Можете все заполнить. Ну, некоторое расстояние держите. Дальше берете флюс. Можете вот такое, но это слабовато. Желательно все-таки флюс. Не агрессивный. Смазываете контактики. Не жалейте. В этом нет ничего страшного. Дальше берете нормальный приплой. Значит, диаметр 0,6 до единички, потому что толще тоже не очень удобно. Вот у вас есть паяльник, значит, нормальный. И залуживаем вот эти вот площадочки. Но... Вот видите, сбиваем лишнее. Надо учесть, что каждую площадку паяльником можно прикасаться не более 1-1,5 секунды. Если у вас площадочка где-то не запаялась, не залудилась, значит надо подождать, чтобы она остыла и опять по новой. И дальше. Вот, если, например, вот такая матрица, ну, желательно вот эти проводочки, например, как я паяю. Ну, опять же, ваше дело. Факт то, что это несложно. Нужна длина или там не надо длина. Опять желательно смазать. И, например, если вы собираетесь синдикаторы вот такого двойного назначения, как здесь у меня, опять же, можете или таким, или вот так, как я делаю, они у меня статического назначения уже чисто, вот внутри они не касаются ничего, они просто лежат рядом вот, возле полосок, так же само, как и на посохе. То есть они просто висят в воздухе, поэтому надо, чтобы было какое-то расстояние, длина этого провода. Вот. Ну, некоторые отходят сразу, если вот такое мелкое. И дальше берете там типа что-то спирта. У меня, например, спирт. Не жалеете. И оно вот, и как спирт, вычищает, все вымывает, и свободно можно отделить. Все залудили, зачистили, и все чисто. И вот, то же самое. Делается быстро, если немножко практику иметь, то это все делается очень быстро. Вы буквально сотню штук можете запаять но ну, за минут 10. Вот вам как паять. Быстро и эффективно. А дальше уже понятно. Облуживаете здесь площадочки, как я вам сказал. обрезаете сколько вам надо ну вот такими тут надо будет сюда это я уже просто подготовил себе для посоха теперь немножко покажу вот эти индикаторы значит варианты я говорю вы уже видели их неоднократно можно так делать можно так просто чтобы не было сплошного Покрытие, во-первых, чтобы расход вот такой ажурное, но и смотрится красиво. Мне меня для эксперимента вот такие варианты, я вам покажу, как это работает. Вот такой карманный вариант. Он значительно эффективнее работает, конечно, чем вот этот. Это самый первый, как вы помните. Вот. Ну и желательно... Опять же, так как, вот, например, если это медное, а тем более алюминиевое, алюминиевое еще хуже. Медное еще хоть как-то они какую-то толщину имеют. Алюминиевое они обычно напыляются на основу, поэтому там очень тонкое все, там буквально микроны покрытия. И оно все, конечно, царапается, сбивается. И желательно, конечно, это все закрыть хотя бы термокембриком. Правда, у меня немножко за большой. Ну, какой был под руками. Вот для этого пришлось довольно-таки плотно натягивать. И закрываете, чтобы у вас оно эстетический вид мило до достаточный. И оно будет еще кое-что иметь то, что я вам расскажу во второй части. Вот площадочка эта нужна чисто для того, чтобы вы могли касаться. Если это надо. Даже нет необходимости касаться. Вот достаточно, вот как у меня здесь, я вот держу этот индикатор, ничего не касаюсь конкретно металла. Но этого достаточно, этой емкости, чтобы было то же самое, что и так. Это для особых экспериментов у меня тоже было. Эти варианты я вам уже показывал, можно делать так, но значительно проще сделать вот так, потому что тут резать это все, это я чисто экспериментировал уже, изгалялся, вот очень нудно это все потом вырезать и потом снимать, это проще. Взял ленту, нарезал, накрутил и все, можно так, можно и так разницы вот или вот так не вот как-то еще год назад этих заготовок наделали на лазерном станке и вот экспериментирую так теперь вам покажу именно как подбирать вот например эту матрицу и вот смотрите вот я уменьшаю и вот видите, оно светится очень слабо. Еле-еле. И вот они светят все по-разному. Вот эта вот матрица вот из трех. Ну, плохо видно, но вот, вот это ярче светится, а эти меньше. Особенно посередине. Вот эти вот достаточно яркие. Вот еще. Значит, еще меньше делаю. Вот видите, вот крайне ярче, а внутри почти не видно. Это вообще не светится уже. Вот эти две светятся. И так далее. Вот видите, тут вообще ничего не подходит толком. Тут вот 3 вообще еле-еле 3 3 тут одна яркая одна вообще не светит это а третье так посередине то есть вот это надо обязательно отбраковывать видите как по-разному и вот показываю вам вот это вот видите вот я то что вам говорил что не подбирал и как вот получается Матрица светит неравномерно. Видите, засвечивается. Тут начинает светить. Вот, четыре засветились, а две позже. причем в разных местах. А если взять вот эту, ну, тоже одна немножко подсвечивать неправильно, но более равномерно. Вот беру эту, еще равномернее все. Это желательно, потому что так значительно лучше видно все и адекватнее. Так, это у нас первая часть. Если я что-то забыл, я в следующей части расскажу. А пока на сегодня все. Ну и немножко вас заинтригую, так как то, что я вам покажу, я надеюсь, вас очень довольно серьезно шокирует в очередной раз. И те, у кого еще все-таки серое вещество шевелится и умы пытливые, они не смогут спать по ночам после того, что покажу я в следующий раз. А поможет мне вот эти вот варианты все что вы тут видите это будет использовано для демонстрации возможностей вот этих индикаторов и для познания вот некоторых тайн древней энергетики я немножко совмещаю вихревую энергию и древнюю энергетику вот этим и в этом будут использованы также вот такие игрушки и вот такие. Это я сделаю на днях. Да, еще хочу сказать, что проведу стрим, наверное, на выходных или в субботу или в воскресенье, пока не знаю. Но постарайтесь приготовиться, как-то там вопросы если какие-то по всем направлениям. Особенно по глобальной. Все, всем счастливо, всем до свидания.